В Великобритании зафиксирован новый штамм коронавируса. По предварительным данным властей, он на 70% заразнее. Представляет ли он опасность и может ли мутировать далее, расскажет эксперт Казанского университета. Введение локдаунов, отмена рождественских послаблений и запрет на авиасообщение. Новый штам коронавируса стремительно распространяется. Изначально он выявлен в Великобритании, позже обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. Тем не менее, сильно пугаться не стоит. Мутации у вирусов являются вполне естественной ситуацией. Это то же самое, что у каждого человека. Появляются отличия, какие-то определенные особенности, которых не было у его родителей. этого размножения могут получиться определенные ошибки. И если эти ошибки закрепятся и такая, такой вариант вирусов начнет дальше размножаться, то мы будем иметь дело с новым штаммом вирусов. Всемирная организация здравоохранения отмечает, хотя вирус и стал более заразным, нет никаких доказательств того, что новый штамм сделал его опаснее. Вирусу невыгодно, чтобы его носители умирали. Вирусу выгодно чтобы его носители распространяли его. Да, только в таком случае он сможет э, сохраниться в две поколения. Поэтому общее направление мутаций э, таких вот вирусов, которые давно у человека имеются, это было увеличение контагиозности и снижение э, патогенности. Также нет обоснованных доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против нового штамма. Вакцина, разработанная для базового коронавируса, подойдет и для этого. То есть каких-то принципиально новых каких-то форм, изменений в этом вирусе не выработалось. Это лишь одна из разновидностей того вируса, который был. Не забывайте носить маску, чаще мойте руки и соблюдайте дистанцию, чтобы сохранить безопасность для себя и окружающих. Диана Шеленкова, Универньюз.